Автоматический шиновонтаж за станок Norberg 4641 – оборудование профессионального класса, которое пригодится в любом крупном автосервисе с большим потоком обслуживаемых автомобилей. Отжимной рычаг для отрыва борта и специальный лоток для хранения подручного инструмента находятся у оператора под рукой, что ускоряет рабочий процесс. Идеально подходит для больших и широких шин, в том числе низкопрофильных. Сам стенд позволяет оператору автомастерской справляться с большим потоком машин, так как не требует от него больших физических усилий. Для более комфортной и точной работы станок оснащен четырьмя ножными педалями управления. Быстрая и качественная борсировка колес возможно за счет откидывающейся колонны с пневматическим приводом. Данная модель поставляется как на 220 вольт, так и на 380. Усилие цилиндра отжима составляет 2500 кг. Максимальный диаметр колеса составляет 1143 мм или 43 дюйма. Максимальная ширина колеса 406 мм или 16 дюймов. Максимальное расстояние между кулачками стола составляет при внешнем зажиме от 12 до 23 дюймов, при внутреннем зажиме от 14 до 26 дюймов. Есть возможность крепления основания к поверхности, что исключает опрокидывание оборудования и снижает вибрации. И увеличит срок эксплуатации агрегата. Шиномонтаж оборудование оборудовании Норберг отличает умеренная стоимость и достойные технические характеристики.